Буквально сегодня мне напомнили о моем уже не очень новом касте, назывался он Гифы и в суе». И буквально на днях произошла ну, в общем, ситуация близкая по содержанию, да, связанная с упаковкой. Я намеренно размещаю ссылку на статью в размытом виде, потому что я не хочу в этом участвовать. Любой христианин, тем более православный христианин, должен знать, что в таком случае использование святых изображений недопустимо, потому что это изображение временного предназначено для временного использования. Это упаковка, ну, один из частных случаев временного использования. Это запрещено. Это все должны знать, кто хоть чуть-чуть думает, что он разбирается в этой теме. Но я возвращаю, раз уж так получилось по контексту, к своему старому касту, который касался именно цифровых изображений. То есть цифровые иконы, иконы в социальных сетях, иконы в виде файлов цифровых и так далее. Мне кажется, тема очень актуальна.